Я хочу остановиться на самых важных аспектах иммунной системы, излагая очень в простой доступной форме и не претендую на какие-то открытия однозначно. В большей степени это, наверное, связано с тем, что я, пройдя огромный профессиональный путь, и не все меня, наверное, знают, может быть, будут те подключаться к эфиру, кто не знает обо мне. Поэтому кратко хочу сказать о том, что я по своей профессии проработала 45 лет акушером-гинекологом со специализацией по хирургической онкологии. Я закончила первый московский институт в 1975 году. Интернатура у меня проходила в Туле. После интернатуры мне посчастливилось начинать работать онкологом-гинекологом на севере, в Норильске, в онкологическом диспансере, в коллективе одаренных талантливых людей, истинных врачей. И этот опыт, который я приобрела тогда, он был нужен всегда и по сей день для того, чтобы понимать ценность той профессии, которую, естественно, мне было подарено в свое время. И я хотела бы в своей жизни так много сделать и делаю для того, чтобы помогать людям по настоящему осознавать свои возможности для преодоления всех тех проблем, которые возникают со здоровьем и в частности с точки зрения онкологии. В последующем я работала заведующей женской консультации в Железноводске, я переехала в Пятигорск и совмещала работу онколога, а по моя жизнь была связана с курортом. И ушла я туда, казалось бы, по банальной причине, для приобретения жилья. А сейчас я теперь понимаю, что случайностей не могло быть. И путь, который я выбирала, он уже был предначертан, потому что я в своей работе руководствовалась только одним – не навредить. И эта заповедь «не вреди» была для меня самой важной в жизни – и э, я понимала, что проблема века, самая тяжелая и самая трудная, проблема онкологии, которая является проблемой и нашего века с вами, она требует обязательного решения. И она обязательно и будет решена, и она решается. И на сегодняшний день возможности для поддержания здоровья, для сохранения здоровья для укрепления здоровья и восстановления здоровья, они огромны для человека. И курортная система в том числе играла, конечно, колоссальную роль. И не случайно мой путь более четверти века был связан уже с сетевым бизнесом, бизнесом, который нес здоровье людям. Я с огромной радостью шла в этот бизнес, понимая, что природные средства – это источник жизни человека. И это был счастливый источник моего благосостояния материального. Но это было вторично. А первое, это было огромное желание помогать себе, родным и близким, и всем тем, кто ко мне обращался. И последние 10,5 лет это корпорация «Фо Мною очень любимая, дорогая и которая действительно явилась для меня той великой возможностью, которая позволяет раскрываться еще больше и накопленным моим знанием, и моему опыту, и моему огромному желанию помогать людям. Вот корпорация «Фухоу» — это источник вдохновения, источник счастья, источник самого дорогого, что для нас с вами есть — Источник жизни. И сегодня говорим об иммунитете. Его надо понимать очень просто. Хотя эта система самая сложная, самая важная с точки зрения того, как наш с вами организм должен гармонично чувствовать себя, находясь вместе с природой, с внешними факторами и с внутренними факторами. То есть иммунитет позволяет нам с вами жить в гармонии и сохранять эту гармонию и снаружи, и внутри. А как просто понимать эту систему? Я думаю, самое простое слово, которое всем знакомо, это защита. Наш организм с вами защищен благодаря иммунной системе. Он защищен и от плохих вредных факторов внешней среды, и от того, что попадает нам, к нам внутрь, в наш организм. Иммунная система защищает нас с вами. Она настолько умная, и гениально устроенная, что возможности человеческого организма от этого на самом деле огромные. И для того, чтобы эту защиту нам понимать осознанно, мы должны всего-то навсего знать все всего несколько Два свойства этой иммунной системы. И первое свойство, которое позволяет защищать наш с вами организм, это свойство распознавания. Эта система распознает, узнает все то, что может нанести и наносит человеку вред. И со стороны внешних факторов, и со стороны внутренних, эта система обязательно обладает способностью распознать. Она распознает, что наше, а что чужое, что хорошее, а что плохое. И это свойство очень уникальное на самом деле, благодаря которому мы все можем и должны быть здоровы. А второе свойство иммунной системы – это когда, распознав что-то опасное, что-то очень серьезно вредное для нашего организма, иммунная система способна уничтожить это разрушить и защита в этом, конечно, есть. Поэтому, когда мы говорим с вами об иммунитете, мы должны осознанно представлять, что это распознавание и уничтожение, разрушение. Это всегда два очень важных свойства. И если иммунная система работает слаженно, если она на самом деле обеспечивает нам такую функцию, что человеческий организм болеть не должен. Мы должны быть с вами абсолютно здоровыми. И нам не должно быть опасно от присутствия рядом в окружающей среде другого микромира, который невидимый, но который и в нас находится и живет микробный мир. Он и снаружи, и внутри. И мы постоянно с ним общаемся, и он создан тоже для нас. И нам с вами не может быть опасно пребывание вместе с этим миром. Мы должны жить с ним в гармонии. Но это происходит только тогда, когда иммунная система, иммунитет, на самом деле является тоже здоровой эта система. И она способна осуществить свои эти функции. А как же нам разобраться с вами в такой сложной системе? Как же ей быть здоровой тогда? И вообще, благодаря чему эта система осуществляет свои эти функции? И иммунная система, и все системы человеческого организма, и все органы осуществляют эту функцию благодаря функции клеток. Все клетки специфичные в каждой системе. И только клетка является носителем жизни и всего организма в целом, и иммунной системы. Мы ведь с вами состоим из триллиона клеток. И клетки формируют наши органы, наши системы. И естественно, когда мы говорим о здоровье, идеальном здоровье иммунной системы, мы всегда понимаем, что все клетки иммунной системы здоровы и здоровы все клетки нашего организма. Потому что не может быть здоровья одной системы без здоровья всех остальных систем. Такого не может существовать вообще. Весь организм должен быть здоровый для того, чтобы каждая система была здоровой. И если все системы здоровы, что мы с вами обязательно будем жить долгой, счастливой, активной, молодой жизнью. Но мы же свидетели совершенно другого с вами. А что же тогда нужно для того, чтобы вот сейчас в такой тяжелый век, когда все человечество погрузилось в решение проблемы пандемии COVID-19, что же нам надо понимать? для того, чтобы помогать иммунной системе, и для того, чтобы организм наш был здоровый. Мы должны с вами понимать, что любая клетка нашего организма существует благодаря только двум факторам. Если она получает питание, пищевой материал, и если эта клетка получает его благодаря тому, что в организме достаточно энергии жизненные, энергии ци и крови, в традиционной китайской медицине и культуре здоровья Йеншен. когда жизненной энергии достаточно, то тогда все питательные вещества, все, что необходимо клетке, обязательно к ней придет, и тот же кислород, и все отходы из клетки и углекислый газ будут удалены благодаря этой же энергии. Значит, здоровье наше с вами будет определяться состоянием триллионов клеток, а одна клетка больная влияет на все триллионы клеток. Так вот, если все клетки нашего организма получают достаточное количество пищи, питательных материалов, и энергии достаточно, чтобы доставить эту пищу в клетку и чтобы забрать отходы, это всегда будет определять для человека полное здоровье. Все зависит от клетки, от питания и от энергии. На самом деле все, что я говорю так просто, в этом заложена огромная информация, как пополнять энергию, как сохранять энергию, откуда вообще эта энергия, а как мы питаемся, а что мы едим. Какая пища поступает в клетку? Безусловно, это огромное как бы, накопление знаний, информации, которые сейчас в моей беседе с вами осветить просто невозможно. Надо просто понять самые главные моменты. И понять настолько просто и легко, если мы с вами представим человеческий организм и все его в виде всех клеток, вот представьте, что триллионы клеток это наш с вами организм. А как можно представить? Давайте зажгем триллионы лампочек. Вот просто они будут гореть. Источник энергии электростанция, Маленькая, может, огромную, может, гигантскую электростанцию, получаемое при рождении, и она работает всю нашу жизнь. И вот идет источник энергии, и лампочки все горят. Если одна лампочка выйдет из строя, разве мы с вами сможем глазом увидеть э, или почувствовать, что уменьшилась освещенность этих лампочек? Конечно же, нет. Их триллионы. Это даже трудно себе представить столько такое количество лампочек. Если там 10% не будет гореть, и 20%, и даже 50%, и даже половина лампочек не будет гореть. Мы с вами не ощутим проблему никакую с точки зрения освещенности. Потому что их так много этих клеток. Этих лампочек. А значит, у нас с вами в организме такой огромный резерв прочности. Колоссальный резерв. Наукой было когда-то доказано, что если 70% органа будет нежизнеспособным и не сможет осуществлять свои функции, то определить эти 70% утраты функции, мы не сможем по анализам никогда. Они будут все нормальные, эти анализы. И если они будут нормальные, то мы говорим, что все замечательно. А на самом деле 70% уже не работают Это 70% лампочек, если даже не будет гореть, мы все равно не ощутим проблему с вами с точки зрения освещения. да а с точки зрения жизни человеческой, конечно, резервные возможности колоссальные. Если 70% не работают, а мы с вами чувствуем себя нормально, и анализы у нас нормальные, мы, конечно, радуемся и говорим, какая красота, я здоров. А значит, и иммунная система здоровая, и все остальные системы. И, к сожалению, у нас с вами нет внутреннего зрения. Мы не можем своими глазами заглянуть туда, в наш организм, мы не можем. Мы не можем увидеть, а сколько процентов там, а в каком органе беда, больше, а где-то меньше. Мы не можем с вами это увидеть. Но нам дана способность с вами, и нам даны с вами органы чувств, которые помогают нам понять, увидеть, почувствовать, заметить неблагополучие в нашем организме. И иммунная система свою работу и уровень своей работы нам показывает тогда, мы это замечаем, когда у человека поднимается температура. Мы тогда понимаем, что организм начинает бороться. И требуется колоссальное, огромное количество энергии. Для того, чтобы доставить в каждую клетку иммунной системы необходимые вещества, накормить эту клетку, вывести отходы и обеспечить нормальное функционирование иммунной системы. Это на самом деле очень сложный механизм. И когда поднимается температура у человека, то это уже показатель того, что есть огромное напряжение в этой системе. И именно эта система требует колоссального восполнения энергозатрат. А когда мы с вами здоровы и нет температуры, это же не значит, что иммунная система не встречается с этим ковидом, она встречается всегда с ней. И еще прежде, чем микробу попасть в наш организм, она уже обладая определенными информационными свойствами, она уже определяет определенный барьер для этой инфекции. А если она попадает к нам, то существуют системы защиты, которые сразу же способны уничтожить этот вирус. Если система иммунная, здорова, если достаточно жизненной энергии, тогда получается, что все мы с вами, и когда мы были дети, и когда мы взрослые, и когда мы болели, и болеем, и еще, возможно, предстоит нам это испытать, когда у нас повышалась температура тела, это был очень серьезный сигнал для нас, что в организме беда, огромная беда, и иммунная система хочет эту беду, у нас убрать из организма. Значит, все сигналы, которые нам подает организм, это говорит о том, что в данный момент той энергии, которая есть у нас, и который допустим, было бы достаточно для того, чтобы быть здоровым и не реагировать на этот микроб, ее уже на самом деле у нас меньше, ее не хватает в этот момент. Потому что если бы энергии хватало, и питание было бы идеально и хватало, мы бы с вами не болели никогда, и температура бы никогда не поднималась. Это очень важно. Конечно, все, что я говорю, это в большей степени мое видение, основанное на огромном опыте, профессиональном, на определенных знаниях, на изучении восточной медицины, безусловно. Это мое видение. Я глубоко убеждена, что именно так нам дали с вами способность к организму быть здоровым, когда у нас всегда будет достаточно жизненной энергии и достаточно питательных веществ. А давайте подумаем. С точки зрения культуры здоровья Яншин нам все очень понятно. Что оказывается, мы должны... Так мало чего-то делать для того, чтобы выполнять энергию. Ту энергию, которую нам дали при рождении, вот этот, не знаю, как назвать, источник энергии, аккумулятор, электростанцию, которую нам дали, там определенный жизненный ресурс. Но нам дали не просто так. Нам не просто ее дали, что она будет сама пополняться, она будет расходоваться, сама пополняться, все будет идти от нас независимо, ничего подобного. Пополнение энергии жизненной будет зависеть от нас с вами. Если мы научимся ее пополнять, значит, мы решаем определенную часть функции клетки. Да? И очень важную, и самую первую. Жизненная энергия — это первое, без которой ничего не произойдет у нас с вами. Никогда. И жизни не будет, даже доли секунды. И вот эту жизненную энергию по культуре здоровья Юншен — ее несложно пополнять, когда наши с вами мысли, когда наши э, высказывания, наше поведение, наше наполнение духовное, наша духовная красота излучают особенный свет любви. И когда человек излучает эту любовь, и когда он способен это делать, и когда он способен всему радоваться и быть благодарным за все, то вот эта огромная часть культуры здоровья, культура психологии, и позволит нам с вами сохранять в балансе нашу с вами энергию и пополнять ее, безусловно. И не расходовать ее так бездавно, как можно ее расходовать плохими мыслями, плохими поступками, нежеланием повышать свой культурный уровень, нежеланием общаться с природой и так далее, и так далее. Это очень огромное, можно об этом говорить и долго. И наше поведение с вами это тоже так важно, когда мы должны быть в движении, безусловно. Когда мы должны приветствовать любые занятия физкультурой, спортом. Даже та же банальная простая зарядка – это тоже очень важный момент. То есть активная жизнь, жизнь в движении – это очень важно. А жизнь в движении нам помогает с вами сохранить и держать открытыми каналы, меридианы, обеспечивает нам прекрасные дороги, по которым движется эта энергия, двигательная активность. А питание, как я уже сказала, это сверхважный фактор. Если мы не будем питаться, мы, конечно же, погибаем. Наши клеточки все погибают. Значит, питание это источник тоже жизни. И для того, чтобы все-таки пополнять энергию лица крови, уровень космический, божественный, какой хотите называть, это не важно, как вы называете, верите или не верите, но это все есть. Пополнение именно этого уровня происходит во сне. Когда мы с вами с трех часов спим крепким, замечательным сном. Так вот, если мы соблюдаем все эти условия с вами, значит, у нас все замечательно с энергией. У нас все с вами замечательно во всем с питанием клеток. А если с рождения ребеночек кричит, он ночью не спит, и мамочки не спят. А если профессии, когда надо ночью работать, значит, вот этот уровень уровень энергии, который мы должны с вами получить ночью мы не можем его пополнять и тогда получается что самоврождение есть определенный дефицит это надо просто осознать что это всегда происходит так сколько бы нам с вами не отпущено было бы ресурс жизненного каждый миг жизни уносит часть этого резерва всегда и за сутки что мы используем мы должны пополнять ночью и тогда этот ресурс мы выполним полностью. Но мы же видим все другое с вами. И человек никогда не ощущает дефицит энергии до той степени, пока не произойдет у него нарушение в организме в огромном проценте случаев и превысит возможности того или иного органа, той или иной системы. Конечно же, мы все рождаемся еще. С определенной информацией, которая нам передается от наших предков, от всех. И вот та информация искаженная, которая нам передается по нашему телу, она определяет способность тех или иных органов быть здоровыми, крепкими. А часть из них может быть только слабыми. И изначально само тело с точки зрения триллиона. Лампочек. Вот представим, триллион клеток, да, и вот триллион лампочек. Когда мы рождаемся, то там есть разные лампочки. Есть, которые очень мощные и светят сильно, есть, которые послабее. Но их же триллионы. А значит, нам всегда будет светло, если мы триллионы лампочек будем с вами видеть. Нам плохо не будет, даже если 70% не будет светить. Поэтому, когда мы с вами говорим о том, что иммунная система, как и все системы организма, связаны воедино, здоровая только тогда, когда соблюдаются два главных условия для каждой клетки нашего организма. Абсолютно для каждой. И вот это понимание должно быть главным, от этого зависит огромное количество вопросов и непонимания, а вообще надо ли помогать иммунной системе. Но если изначально мы с вами не можем идеально пополнять жизненную энергию. А питание это вообще сегодня говорит так трудно и сложно, потому что все, что мы едим, ни в коем случае, даже при идеальных условиях, не обеспечит нормальное питание любой клетки нашего организма. Оно не может просто обеспечить и и не только по составу а с точки зрения экологии сколько ядов мы с вами употребляем и мы каждый день пополняем вот тот мусорный ящик неважно как его назвать который есть у нас в нашем организме если дефицит энергии она не позволит своевременно выходить этим ядом из организма и значит не надо ждать, когда будет уже пожар. Надо понять, что иммунная система, как и все системы, и весь организм, нуждается в постоянной помощи, и поддержке, и заботе. Постоянной. Я не знаю, насколько я попыталась это все объяснить доходчиво, но если не понять вот так просто, все то, что очень сложно у нас внутри, то нам будет очень трудно разбираться в той гениальности продукта, который есть в корпорации Фухоу. Ведь то, что мы с вами имеем благодаря корпорации Фухоу, это абсолютно все, то, о чем говорил я сейчас. Это и питание клеток, это и жизненная энергия. Там есть абсолютно все. Если мы с вами это все употребляем, всю нашу жизнь, разве мы не помогаем организму поддерживать его жизнеспособность? Даже тогда, когда 70% лампочек не горит и клеток не работает, мы же обеспечиваем даже 30% и обеспечиваем так, чтобы человек не почувствовал ничего плохого. Болезни же приходят тогда, когда уже больше 70% не работает. Значит, чтобы предупредить болезнь, всего-то навсего, надо изучать культуру здоровья Янши. И это первое правило и условие любого партнера корпорации ФОХОУ. Без этих знаний, причем Достаточно мало чего-то знать, но понимать так много. На самом деле это так. Но знать это просто необходимо. Для того, чтобы свою жизнь превратить в самое прекрасное пребывание на этой планете. Чтобы свою красоту ощутить. Понять свое богатство, понять свои возможности и нести в мир и красоту, эту любовь. Продукция корпорации ФОХОУ. Да, это действительно системное воздействие по разным направлениям. А я до этого сказала, что все системы нашего организма, абсолютно все, и иммунная система, которая защитник, она сторож, она охранник, если она не будет работать, как же мы с вами будем сосуществовать с этим внешним миром и с тем ужасом, который внутри? Как? Да мы не сможем. Никогда. И каждая система важна. Но это защита наша с вами. И сейчас, когда COVID-19, мы говорим, что как это страшно, когда умирают люди, которые должны были бы еще жить. А сколько талантливых людей уходит в этот мир иной, мы все уйдем. И талантливые, и, и, может быть, менее талантливые. Это дело не в этом. Но люди на самом деле, если вы понимали, что для того, чтобы не болеть COVID-19, нужно всю свою жизнь делать то, что обеспечит и создаст нашему организму идеальные, комфортные, гармоничные условия, гармонию и баланс энергии. Надо все для этого делать. И тогда в любом возрасте не будет COVID-19. В любом возрасте человек останется молодым, красивым, здоровым. Если суждено умирать в 150-200 лет здоровым, то это и есть то великое счастье, которое нам с вами предстоит ощутить в реальной жизни, если мы захотим помочь своему организму, продукции корпорации ФОХОО. Когда мы говорим о продукции, поговорим об основных ее продуктах, их всего 9 которые обеспечивают регуляцию, очистку, восстановление. Регуляция этой энергии, баланс энергии. Очистка нам с вами понятна. И восстановление. Но все эти продукты, партнеры о них очень хорошо знают. В той или иной степени несут и жизненную энергию, и питательный материал. Все продукты. И в прошлом своем выступлении я говорила о том, что наши партнеры, когда рассказывают о том, как они болели, и их родственники, они говорили нам, приводили в пример, что кто-то пил один какой-то продукт, кто-то несколько продуктов, кто-то вс ⁇ сразу пил. И у всех все было замечательно, и все легко справились, и все вышли из любого состояния. А кто-то даже и особо и не заметил. Значит, и те, кто кальций просто пил, и те, кто пил только эликсир, это о чем говорит? Что что бы мы ни принимали, какой бы продукт мы ни пили с вами, мы всегда помогаем нашему организму и иммунной системе. Всегда. Мы всегда даем энергию, мы всегда даем пищу, причем какую же мы даем, высочайшие очистки, высочайшие технологии, а какая рецептура? Она же уникальна. это весь гений тысячелетней культуры китайской. Абсолютно весь. И эта рецептура только у корпорации Фухоу. В каждом продукте, какой бы ни был, он уникален. И как раньше вы сказали, на вес золота. Это и есть на вес золота. А если представить, что та продукция, которая является... Самое необыкновенная с точки зрения пополнения и регуляции баланса жизненной энергии, это эликсир Феникс, и он состоит из высших грибов, в основном из кардицепса, который действительно сам все знает, и у него столько слов и названий. И даже если мы с вами ничего не знаем об этих названиях, но мы знаем просто, что это гриб, перед которым можно просто преклониться. Он источник жизненной энергии, он источник питания каждой клетки нашей с вами. И в большей степени именно он является источником энергии. Но если даже в определенных случаях и кальций помогал, значит в любом продукте этой энергии так много, мы ее просто никогда с вами не измерим, но тогда в эликсире Феникс — это целая Вселенная. Можно так приблизительно сказать. Насколько он уникален, какой он необыкновенный. И капсулы Линджи — это тоже регуляция, это тоже баланс энергии, это тоже поддержка нашего головного мозга, функцию которого будут изучать всегда, и до конца никто не изучит никогда. Точно так же, как энергию ЦИ мы не можем замерить и измерить, но ведь без функций головного мозга жизни тоже не существует. И кавсу линджи — это такой продукт, который сравнить ни с чем невозможно. Поэтому, когда мы с вами говорим а как помочь иммунитету продукции корпорации «Фо то мы с вами просто должны всегда понимать, что что бы мы ни употребляли, что бы мы ни пили с вами, мы всегда помогаем. Мы только помогаем. Если это 100% натуральный продукт и получен благодаря такой технологии и несет эту энергию, и для того, чтобы прийти в клетку, Ему не нужны огромные затраты нашей с вами энергии. Не нужны. Там уже все есть. То как же этот продукт может нанести вред? Объясните мне. И когда вам кто-то говорит или вы читаете, что это нанесло вред, это полный бред. И не потому, что люди сами по себе такие плохие. Нет. И не потому, что они виноваты, что они так пишут. Они сами-то ведь ничего не знают и не понимают. Они ведь не знакомы с этой культурой здоровья, с восточной медициной. У них же нет этих знаний. Они же не понимают даже, что они пьют. Любая реакция на выздоровление, на восстановление воспринимается как чем-то очень страшным и опасным. А если представить, что человек, ничего не зная, просто пьет эликсир, а ему жить осталось один день, но он умрет через два, то что скажут родственники, что мы дали человеку эликсир, и он умер через два дня? А ведь мы с вами понимаем, от чего он умер. Потому что тот эликсир, который он начал пить, обладая свойством как целая Вселенная, он все равно не смог поднять уровень жизненной энергии до такого уровня, когда можно просто жить, хотя бы жить. Болеть жить. Он не смог поднять. И мне бы очень хотелось вот в сегодняшнем эфире, конечно, акцент сделать именно на этом, чтобы мы четко понимали с вами, что все, кто пришел в корпорацию ФУХОУ, по-настоящему самые счастливые люди. Те, кто придут, они станут еще более счастливыми. Те, кто просто пьют и еще ничего не хотят узнавать, им еще предстоит очень много трудиться. Для того, чтобы тоже познать это счастье. Но ведь миссия с вами, она ведь для всех людей на этой планете. И мы с вами должны эту миссию не просто нести, мы должны глубоко осознавать, что мы получили самый бесценный подарок в нашей жизни. Продукцию корпорации FOHO, которая дает нам жизнь. Дороже этого подарка нет в мире никакого и никогда не будет. Если ум, умы людей, очень одаренных, талантливых, Потрясающих специалистов, которые свою жизнь посвящают тому, чтобы эту миссию достойно нести в мир, если они так много делают для нас, разве они могут нам сделать то, что наносит вред? Никогда. Нам нужно просто учиться тому, чтобы наше мировоззрение становилось гораздо шире, чтобы оно научилось принять то, что уже надо обязательно принять и познать, несмотря на то, что огромное количество врачей на сегодняшний день далеки от этого, очень далеки, потому что их мировоззрение формируется очень на основе, я бы сказала, огромных достижений и знаний в фармакологии и на основе тех знаний, которые были заложены несколько столетий назад, когда отдельно изучались органы и системы. И человек э, хотел найти способы для того, чтобы победить болезни. И когда он заболевал, он искал пути, чтобы справиться с этим. И вот эта западная медицина на самом деле, она ведь и создавалась таким образом. А если брать нашу страну, а если брать время, вот когда я училась и закончила институт в 1975 году, это же время атеизма было. А разве можно было говорить о том, что вообще никогда невозможно почувствовать и понять, и изучить, и измерить? И вообще разве можно было произносить какие-то слова, там знахарские рецепты, народная медицина и гомеопатия в том числе в то время? Это все было ведь под запретом огромным. А если нам этого не давали, ведь как нам трудно прийти к чему-то другому, но тот, кто рожден прийти, и тот, кто выбрал правильный путь в своей жизни, он обязательно придет к этому, если он осознает, что путь его связан с медициной, где самая высокая ответственность. Высочайшее, я бы сказала, за свою жизнь, за жизнь других людей. Мы в ответе, в первую очередь, за свою жизнь. И если мы этого еще не понимаем, что мы в ответе за свою собственную жизнь. И если мы сможем это осознать, то мы можем тогда с вами смело говорить о том, что это и есть счастливый путь Корпорации Фухову которая дает нам всем здоровье, абсолютное здоровье. И медицина э, западная, она не в противовес восточный, нет. Она просто очень молодая, и она продолжает э, пока идти в этом направлении. Но я бы сказала, что, к счастью, все больше наших докторов замечательных, талантливых докторов, все больше людей и не докторов начинают осознавать, что если человек и доктор поймет, что он сам является высшим творением, и что его организм ⁇ это такое уникальное создание, это гениальный компьютер, которого никогда нельзя изобрести и не получится. Вот если бы это каждый осознал, он бы, конечно, начинал бы учиться. Он захотел бы что-то больше узнать и больше сделать для себя, для себя самого. А сделав для себя, ты являешься примером для других. Если ты сам для себя что-то можешь сделать, прийти к идеальному здоровью крайне сложно. И сложно потому, что мы живем в такой век тяжелый. И сложно потому, что уже придя в этот век, где столько разрушительных факторов, мы ведь с вами получили все информационные искажения всех поколений, которые были до нас. И чем больше будет разрушений создаваться, тем больше разрушений передается к последующим поколениям. А значит, наша с вами задача — это вселенская задача. Это не задача только потому, что это «я хочу и все. Да, я это в первую очередь хочу для себя, но я должна очень хотеть посеять еще что-то в этом мире, чтобы, чтобы обязательно произошло, и чтобы было больше добра и любви, и чтобы все плохое становилось все меньше и меньше, и чтобы каждый человек на этой планете узнал, что есть путь к здоровью.